Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мил меня зовут Никита, и мы продолжаем с тобой в бандикутию играть, Бандику, бандикутить. Значит, в прошлый раз мы первый остров с тобой одолели, перешли на второй. Значит, прошлая серия получилась длинная, из-за последнего вот этого тупого, блин, просто, не знаю, маразматичного «Бега? уровня. Сегодня все будет по, -по этому, сегодня ви видео будет покороче. Более быстренькая, более легенькая. Да? Может здесь все. Или у нас все, пошел контент сложных уровней. Да нет, по-моему, тут всего в этой игре, по-моему, сложных, сложно. Ну, я не знаю, ну, штук может. Ну, штучек 6, наверное. Вот был один, да, сложно. Остальные были так себе вообще ни о чем. Вот один. Давай будем вести подсчет. Будем вести подсчет с тобой. Так, так, так. Да ну хорош, ну, рано, нажал. Покой. Покой. будут видосики сейчас покороче, чуть-чуть. Тут было что-то, да, вокруг 40 минут, наверное. Будем где-то по минут 20 делать. Быстро, так, знаешь, динамично такой. Сел, бутер сделал, маслом, намазал, чаю, принес. Все, сел, сху, кушал, пошел по делам там, писить, какать, гулять. Да, там, я не знаю. Да, ут утонул. Хороший. Заболтался чуть-чуть но заметь тридцаточку держим тридцаточку держим меньше тридцаточки не уходим пока до уровня с мостом не, не дойдем так ну вообще типа есть еще такая тема чтобы типа, приходить на прошлый уровень и формить там жизнь но мы такой таким с тобой заниматься не будем, мы с тобой просто нормально Д -д дойдем вот я кстати когда до уровня с мостом дошел там случилась неприятность я потратил все жизни, кстати, нулевая жизнь. Да ну, блин, я я, я я думал, он там остановится. Я думал, он остановится там по быче там на углу. И только потом назад покатится. А он сразу покатился. Ну, это че такое? Че ты такое делать? Значит, что я говорю? А, на том же. Сейчас я уже, я, я уже этот уровень с мостом легендарным сделал, потому что я о нем говорю, блин, каждой серии. Хотя хоть это и вторая серия. Значит. Я там. А, вот, я говорю, нулевая жизнь, есть вот это все, таля-ля, та та та, та та та что там дальше так было? А, значит... Так, блин, задумался опять! <с puta> я задумался! Я, я просто когда задумываюсь, я, знаешь, взгляд немножко в сторону отвожу, и поэтому не смотрю на экран, и... и а тут каждая секунда на счету, просто каждый миллиметр, сантиметр, б -б -б пуль пультиметр... Так, так, значит, что? Под... Блин, напоминай, у меня уже все, я уже старый, у меня маразм, я все забываю. Через каждые 5 секунд, что говорю? Что говорил? Значит, э, блин, вот подожди, я сейчас опять задумался. А ты в этом же месте задумаюсь. Так, давай, давай, давай. Ты чё? Дурак что ли? Дофига так делаешь? А, ну все. Ты че? Подожди. Я на самом деле хочу до 30 жизней довести, играть на грани. Короче, не оставить себе шанс на поражение. О чем я говорю? Значит, легендарный уровень с мостом. Там я все жизни благополучно потратил. Вообще, все, абсолютно все просто. Все жизни потратил. И начинается, что, типа, вылазит вот эта маска злая маска, она, по-моему, в второй части появляется. Не буду тебя спойлерить. Короче, тут есть злая маска. Внимание, спойлеры! пошел иди домой так, во, все, погнали а, значит влазит маска, говорит тебе гейм говорит, все, пока, до свидания аровидерчи и ты начинаешь как бы, уровень сначала, просто у тебя жизни чуть меньше блин, переборщил чуть-чуть чуть меньше, что я несу вообще, просто сам не знаю, что говорю, язык вперед тело идет, куда куда-то идет, короче, язык вперед тело ты только никакие прошлые шуточки тут не придумывай, а? да, да. Да ты нафига-то от него оттолкнулся, дурачок-то? Ты зачем-то сделал 30 жизней. Все, настал тут культовый момент. Нельзя просто, нельзя совершать ошибку ни одной ошибки. Сосредоточенность уровня. Просто. Божественный уровень сосредоточенности. Так. Че? Нафига яблочки у Подожди, нафига яблочки появились? Ладно. Допустим, это было случайно. Так, а, значит, о чем я говорю? О чем я говорю? О, 31, все, можно тупить опять. Я разрешаю тупить опять. А. Так, а, божественность советочности, уровень с мостом, все же. А, во, блин, все, вспомнил. Сейчас, сейчас, по чайной ложке договоримся, о чем значит у нас игра. Ой, ой, уровень с мостом. Суть в том, что когда ты полностью проигрываешь, лазит маска, говорит тебе гейм овер. И только тогда потом. Да давай уже куда-нибудь пойдем, да? И только потом ты начинаешь урвать сначала и с 5 жизнями. 5 жизней тебе заново. Вот, значит, все. Это все, что я хотел сказать. Так долго. Вымучено получилось, да, вообще, капец. Так, все. Все, все. 30 ячеек. Что? Да нет, подожди! Не ломай. Тут же надо аккуратно все это сделать. Оп. Оп, оп, оп, оп. Оп, оп, оп, оп, оп, опа, оп, оп, оп. Ой, хороший какой колод. красавчик. Так, сначала вот так. й-й-й, что это? Ой, что творй. Ты видел это? Ты видел просто с первой попытки, просто по Тайминги, просто все выдержаны абсолютно. Это просто мировой, просто уровень большой. Показан. Продемонстрирован, просто. Вот сейчас отправляй на эти. На. Господи, как они называются? С... Турнир-то. Господи, слово вылетело. Нет, стой! <соспят> там, кстати, уже конец уровня. вот сейчас на, на турнир по бандипути отправляю. Да? Кстати, я же сломал то металлический ящик. Когда ломаешь металлический ящик, должен появиться куда-то. Блин, походу туда яблочки появились. Ага, до свидания. Яблочки появились походу просто так Ой, рано. Да, виду звонишь. Ну, назад-то я сейчас возвращаться уже не буду, блин. Ты что, убираюсь? Ладно, все. Жизни у нас полно пока что. Так, подожди, тут надо как-то выдержать. Вот он. Прям перед закрытием. Нет, не сейчас. Да ну хорош. Вот листочек отплывет. Смотри. Вот мы подходим сюда. Вот. Сейчас. Вот надо было сейчас. Так, вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, смотрите, он уплывает, это захлопывается, мы в него прыгаем, и, вот, да, все, изи, просто, все элементарно, тут просто главное знать, что, когда, зачем, а почему. Чудо не говори, первый уровень, так тяжело удался, что дальше тобой? будет? Два ящика, все, блин, два ящика, два, мать его, ящика. Так, тихо, микрофон, стой, на месте. Ты видел, такой ля-ля-ля Рупер Ру По-моему, это первый босс В этот Крэш Тим Рейсинг По-моему Он там еще смеялся, как дурачок. Ой, блин, я вспомнил Дурацкий босс Дурацкий босс Можно как-то уйти Блин, ну это сложно Спасибо <с> Дурацкий босс неудобный Прям неудобный, честно Ловить его просто, я не знаю, андрил Нет Ладно, куда А он по диагоналям только прыгает Да По диагонали прыгает, да Да Серьезно Давай его здесь поймаем сейчас, да? Отлично, не ну, успеет. Значит, в центре его забололит. Сейчас назад пойдет. Да ну хорош, да ты что такой этот? Тайминги ловишь? Давай! Хорош, наконец-то. Ты что, что? А, теперь он еще... А, он поменял маршрут. Нет? Да, у меня он маршрут, смотри. Он теперь прыгает по этому. По треугольнику. Конечно. А, да все, это изи. Сейчас сейчас все будет. Смотри. Сейчас она отсюда выпрыгнет, Ага. Он не успеет. Не успел, да? Ладно. Ладно. Ладно, не успел. Хорошо. Сейчас я успею. Ой, нет, нет, нет. Эй, да почти, ладно. Давай попробуем на этой стороне поймать. Ой, ой, ой. Так. Ну, босс несложный, как я поначалу мне показалось. Да ну хорош. Да блин, как его поймать? Как его так поймать? Сейчас, еще? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, все будет. Так, так, так. Но он не успевает. Не успевает прям вообще никак. А, так внизу его тоже можно поймать, что это Ну блин, а. Мне надо по подольше подождать, подожди. Смотри. Уже здесь. Сейчас он сюда припрыгнет. Я вот так делаю его должен спеть блин надо было еще чуть-чуть подождать точнее не подождать а чуть-чуть чуточку раньше вот так отлично так теперь как он прыгает так ага по по, по, по большому треугольнику прыгает. пором по прыгать не ну это все блин. Да блин, ну хорош. Сейчас мы его поймаем. Вс. Вс. Не, ну блин, было не то что сложно, просто чуть-чуть это... Ай, тайминги, тайминги ловить надо было. Только со второй попытки. Да? Ух! Изи, изи босс не сложно так чем uh, сколько у нас сейчас время я же сказал построить doet... ну сейчас наверное еще парочку уровней такой опа что это у нас О, Секреты? тут еще чем есть а как туда попасть алю гараж а как туда попасть в смысле ты что <fucking sound> я знаю этот уровень или не этот наверное это Подожди, то есть там где-то надо сломать э, ящик. Тут ничего нет. Сломать ящик и получается, ага, сейчас я еще столкну. Блин. Сломать ящик и вернуться назад и Это че? А ты че? А! Это че за нападением Бэтменов? Так, ну вон он висит, призывающий. Я ящик, по не дарю, да? А что вернемся назад? Это ж это значит, правильно? Ну, я Я я так думаю. Ааа! Блять! Чуть было не было. Давай посмотрим, я просто проверим. Нет. Это хорошая. Как? Кстати, по-моему, вот в этот уровень, спидран, уровень, кстати, долгий, мы, наверное, да, как раз на нем и закончим. В этом уровне, когда я спидрунил... Кто-то его прошел за 0 одну 1... Опачки, очки, а как это я так не забрал? Хорошо, что вернулся. А, за одну Там, миллисекунду, блин, я не знаю. Вот это... Это как вообще? Ты знаешь, как это... Я специально. Ты знаешь, как это... Ты, ты, ты знаешь, как это сделать? За 0,1 миллисекунду пройти уровень. Там, я тебе говорю, там бежать наверх, так, достаточно приличное количество. Я просто хотел ворваться Ну чего вот это там с наводишь сидишь а опачки кстати жизнь куда забрать мы в плюсе идем да мы в плюсе опачки как я ворвался так красиво Оп. ой хорошо тихо пережидаем ой ой хаван какой? Так и что ты там встал? А? Суету наводишь, да? Ты-ты-ты что наделал? Я тебе какое зло сделал? И чё? А? А, блин! Твай. Расстроился, что ящерку задают. Я ж не знал. Я ж не понял. Блять, пофиг на жизнь. Отлично. Так, так, так, так, так, так. Дал просто тайминг Вообще все выйдет. Блять. Знаешь, это... Знаешь, о чем? Это сейчас был поучительный урок. Не надо в ее пока... Как говорится? Не говори гоп, пока не перепрыгнул не перепрыгнуть. Блин, короче, блин, хотел, знаешь, типа, по философски так двинуть речи, ни ху -ху -а не получилось, как говорится, опять. -а Прыгнул выше подбородка. На тебе новую поговорочку. Прыгнул выше подбородка. Суть почти та же, кстати, да, ну хорошая. Я вспомнил. Да ну подожди, я же вспомнил Зачем ты падаешь? Я когда вспоминаю, вообще не надо никаких кнопки жать Стой на месте и не двигайся Значит, тут же есть уровень Еще дополнительный получается Там Его в оригинале, по-моему, не было Он просто, типа Я не знаю, сколько он там идет он... он очень длинный, прям очень длинный Блять Отлично, я так и хотел Так, тихо Рано, рано, рано Напоминает мне сейчас уровень изоладина, блин, когда из тюрьмы надо по этим плиткам, блин, прыгать. Я одну не нашел. Почему? Потому что там че-то есть. Да, не наступай, там учто есть. Я заметил. Где? А. Так. Да. Логично, А уровень изоладина, где в тюрьме надо тоже по этим плиткам, блин, прыгать. Дурац. Что? Ты что наделал? Я просто сбить надо. Пошел. Так, эм, уровень Паладина, да, поговорили. Что я до этого говорил? А, тут уровень есть сложный, прям вообще в конце, в самом конце игры, когда последнего босса уже побеждаешь, там открывается новый уровень. Ага. Тихонько, ты что? Давай сначала прыгать, ну точно. Новый уровень, он долгий, он сложный, он просто не Я его прошел. <с Bacon> Но суть в том, что я его просто прошел и все. Но там надо его проспидрунить, чтобы трофейчик получить. Это единственный трофей, который... Это единственный трофей, который я в этой игре не получил. Я собрал там все ящики. Я потратил на это миллиард жизней. Но я собрал там все ящики, но... Да... Да что я туплю их же, ударить можно. На... Ай-яй-яй-яй. <laughs> но я их собрал, а вот про спидруник, про спидруник мне не хватило, не... Да, точно, молодец. Отличный план, ударить по динамике. Что может быть лучше? Если ты... Как бы не знал, как выглядит отличный план То вот он выглядит примерно вот так Я тебе показал ой блин ай ой, ой ой ой мизинчиком ударился <свист> Об стол Ой-ой-ой, блин, больно ударился Так, блин, на самом деле Да блин, ну он больнее ударился Сейчас, как бы, да, поспорим Так, вот тут не спешим Мы пройдем, мы пройдем Этот бонусный уровень, то что, как мы можем его не пройти Мы пройдем сейчас с первого раза Со второго, ладно с третьего, ну может без четвертого, ну максимум с пятого. Тихо. Типа. Так, так, так, так. Суть бонусного уровня, чтобы все ящики собрать, да? Смеш, правильно? Да быстрее! Ой, ой, красиво, как блин ударил, аж по этой, аж по микрофону ударил, как красиво это было. Все отлично, погнали. Я чуть-чуть все Ч ⁇ с мостом? Ч ⁇ с мостом? А, вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Вспомнил. Ага, и тебя я вспомнил. Ага. Найбак, я хотел. Ааа! да ты что? Надо в полете ломать. Да ты что? Значит, ты вот ешь на что ли? Да ну, умри, мразь! Почему ты не умираешь? Ладно, я на нее сейчас сам прыгну. Она напросила жизнь! 46! 46! Ага, щас. Давай, давай! Ага, все! Делов-то! Ага, паникер. Ты чё блин, обычно с другой стороны летят? Что творить? А! ни хера себе! Надо будет этот шум немножко чуть, -чуть потише сделать, разорался, блин, тебе по ушам. А вдруг ты спишь? Знаешь, ты включил видосик и уснул, мало ли, а я тут ору, блин. На тебя знаешь блин. Неприятно, да? Я тоже бывает на Ютубе, включаю этот видосик, и там все, по Хемарю. И как кто-нибудь возьмет, я блин, разорется, а я ж сплю. Ты что орешь-то? Зачем это делать? Да ну, да хорош! Надо тут переждать, чуть-чуть спешу. Куда спешить? Ты куда не спешишь? Я тоже. Че, куда спешить? -то? А, блин, подожди, 20 минут уже видео. Надо спешить. Надо спешить. А, блин, а знаешь в чем прикол тут? Это я на второй этаж только поднял. Тут еще третий. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да ну да, что за подстава, если это ушла, значит она должна выткнуться была. Как она? 2, 1, 3, 4, 5, 10. Три. Ага. Все. Ход... Ой, как, как, как это было сейчас красиво, да? Красиво. Домой идешь. Блин, причем, знаешь, это призыватели и летучих мышей получается с двух сторон. А, все, смотри, еще один бонус. Ну, ладно, флекси это я, рез... я вам разрешаю. Кстати, бонусный уровень еще является чекпоинтом, по сути же. Да? Ой-ё-ё. Три-четыре. ой, -ой. 34. ой, -ой убилка. Вообще пять. Блин, 5 вообще должно быть этих ударов. Блин, это сложно уровень. Сложно. 5 ударов по ящику вообще должно быть, но я тут э, считать офигею, блин. Видел, какого колбасит. Давай просто на дурачка. Да, блин, нет, у нас не получается. Хотя получается, ну не очень. Тяжело. Надо как-то тайминг вымерить, получается. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем. Сейчас все сделаем. Я что-то все проходил? Проходил и правильно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, блин, почему тут верхний ящик не сломался? Это плохо. Да быстрее выкидывай яблоки-то уже. Что такое? Что такое? Что происходит? Считай, считай. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, блин, ну вот почему... Да почему верхняя щека не сломал я придумал просто гениально как пройти этот уровень просто я не знаю ты, ты бы знал просто Но это будет долго Но это будет гениально да блять остановить блять на почти Давай просто. Да блин, а ну как? Я хотел сказать, давай забьем на это дело, но, ну, блин, да как? Ну как я могу забить, и что? Суть в том, что когда ты бьешь, он останавливается. Блин. Но надо, суть в том, что удар в полете совершить. Ладно, пойдем дальше, да? Пойдем. Пошли. Я так думаю, что мы все равно ящики все не соберем. А, а, отлично Мы ящики все вряд ли соберем Да я же нажал прыжок Ты что, я хотел прям скрайшку Так, чик, аккуратненько Ладно, смотри, что делаю. Да ну, да хватит Да перестань Что делать? Ага, ну так тоже можно Ой, какой молодец Что блин, делаешь, дурацкая ящика? Да ну, да ты хорош! А, блин, наш поп-фильтр отвалился. Все, у меня сегодня все падает, все ломается, блин, все. Тихонько ты что? Ты что? солнышко, крутишь-то, дурак, что ли, блин, Хирно. Ты видал, что ли? Да сдохнет. Главное богу, не кстати, он что-то ящик уже ходит. <триут> Зубами цепляться ну, да, надо, ну да да, надо. Да, ты что? Походу по по по по по по не тот уровень, который я тебе говорю. Походу. Да <пролос> блин! ну, ну хорош. <плот> ну, <плот> ну, ну, все, все, все, все, все, все, собрался. По-моему, это не тот уровень, который я тебе говорю. Я тебе говорю, кстати, вон лаборатория на заднем плане, видишь, он, Вон, гараж, лаборатория, и там дирижабль привязан, там это. Так, тут куда собрался стоять? О ч ⁇ А куда? А! Блин. Ну ладно. Ладно. Ладно, не страшно. Ну, сейчас будет больно. А ты как хотел? Жизнь это сплошные страдания, мучения и боль Все, он смирился, видишь Ладно Мы с тобой сегодня на этом закончим Так что Если ты здесь случайно, впервые А если даже и нет, то все равно Подписывайся на канал, ставь лайки Оставляй свой горячий комментарий И мы с тобой увидимся в следующих видео Пока-пока